Всем привет! Сегодня будет такой позитивный эфир о том, что жизнь не остановилась, она продолжается. И для тех, кто сейчас находится до сих пор еще в стрессовых ситуациях, пора пробуждаться. Сегодня речь пойдет о... об отношениях. Многие из нас, когда уехали сейчас в другие страны, или же даже остались у себя дома в Украине, залипли там боли. И вот эта боль мешает, спасибо большое за ваши сердечки. Так вот, сегодня день, время будет, будем говорить про отношения. Многие считают, что отношений быть не может, они находятся в депрессии, они находятся в состоянии, когда, когда уже все плохо, когда настроение унылое, и как можно строить отношения, говорят мне мои ученики, если сейчас война, и нужно поддерживать армию. Вот смотрите, давайте трезво рассуждать. Поддерживать армию вы сможете, когда вы счастливы, когда вы богаты, поддерживать Украину, поддерживать других людей, когда вы сами богаты, когда вы счастливы, когда у вас есть что дать. А если вы находитесь в состоянии жертвы, если вы находитесь в состоянии я раздавлена, я убыта, я там, как вчера мне писала моя дорогая Людина для меня, я знищена, то тем самым вы программуете себя, потому что каждая трудность, каждая трудность дается для того, чтобы вы нашли в этом плюс. А что вы там хорошего пишете? А что я могу? А что я могу? Как я могу это использовать? А, а чему это я? Знищена, бо багато переїздів за рахунок усіх в інших країнах живучи, не так просто все. А з іншого боку, якщо ви приїжджаєте з места на місце, то ви наоборот, вчитесь новому. Ви розширяєте свої комунікативні здібності, ви е, умієте домовлятися, ви умієте вирішити якісь питання. А той, хто сидит на місці, він і буде сидіти, і не важливо, війна чи не війна. Тому е, коли вы залыпаете на боли, на горе, на негативе, вы на, самом деле, вы на самом деле должны благодарить себя за то, что сделали это, прошли это, вы такая умничка, вы такая молодец. Теперь более детально про отношения. как Почему сегодня украинки особенно, которые уехали в Европу, могут найти себе своего любимого человека? У многих отношений нет и не было ещё... Дома. Я вот общаюсь и вижу, что она замужем, но там отношений уже не было до войны, они закончились, но она просто не успела развестись. Или же те, которые в разводе с детками, они как были служанками, как были вот этими вот несчастными, так и они остались. И вот смотришь, как они ходят. Непонятная обувь, непонятные какие-то куртки, нету косметики, нету маникюра на руках. Понимаете, где бы вы ни работали, на какую бы работу вы сейчас временно не устроились, будь то уборщицей, будто нянечкой, будто там еще кем-то, вы должны быть женщиной. Запомните. Ручки, пусть не такой маникюр, как у меня длинный, пусть это будет коротенький, но это ухоженный, аккуратненький и лаком покрытый. Это говорит о том, что вы женщина, которую себя уважаете, и я себе дарите. Ваша прическа, ваши волосы, ваш, ваш взгляд, вот. Вот поймите, мужчины, и у нас в Украине война идет, но там тоже жизнь продолжается во многих регионах, она продолжается. Не все гибнут на фронте. Ну поймите, что жизнь продолжается. И особенно, когда вы уехали за рубеж, там мужчин, которые хотят с вами познакомиться и взять вас в жены, да немереное количество я это знаю еще до войны, когда работала с женщинами, программа у меня есть и служанки в королеву, или как на сайтах знакомств: найти своего мужчину, простроить свою уверенность, научиться общаться и так далее. И тогда я знала, и сейчас знаю, что возраст, сколько бы во мне было лет, есть возрастные группы, которые хотят, одни хотят секса, а другие хотят просто поговорить, пообщаться. Третьи там. Денег с вас поиметь, ну, разные есть цели у людей, но нам нужно разбираться в этих мужчинах, в их психотипах, чего они хотят. С двумя, с тремя детьми вас могут взять замуж, потому что есть мужчины, у которых некогда было жениться, умерли дети, автокатастрофа, там, не было детей, жена ушла, ее, там, Поймите, вы сужились и, и считаете, что вот вы такие бедные несчастные овечки. На сайтах знакомств считается правилом хорошего тона знакомиться с мужчинами. Не в соцсетях, хотя бывает маленький процент, где в соцсетях люди находят своих партнеров, разбираются, договариваются и женятся создают семью или просто выстраивают там какие-то другие свои отношения, как им удобно. Я сейчас не обязательно говорю про замуж. Я говорю про счастье, которое мы получаем от любимых людей противоположного пола. И вот многие сидят и ждут чего-то. Ходят как, как, как жлобишки, Господи, прости. Но нельзя быть такой неухоженной. Вот я смотрю здесь в Англии очень много женщин, которые наши, очень красивые, ухоженные, на них приятно посмотреть. Это просто королевы, и не сравнить с местными. Есть красивые англичанки ухоженные, но их мало. Наши намного интереснее, поэтому мужчины и хотят наших женщин. Но опять же, когда вы служанка, когда вы, когда вы жертва, когда вы бедная несчастная, и когда вы инфантильная, и не понимаете, как выбирать. Спасибо за вашу поддержку. Кому интересно, пишите. Вы не понимаете, как выбирать, какие психотипы мужчин, как с ними разговаривать, чтобы не прилипало, что попало. Чтобы выстраивали здоровые отношения, чтобы вы выстраивали, договаривались на берегу, чтобы потом не обижаться, когда попадаются не те. Потому что из того, что было, то и полюбило, это время уже ушло. Нам нужно с вами понимать, что войны и другие болезненные ситуации, наоборот, дают нам возможности. А не только залипаем, вот носом смотрим, сёрпаем и только наблюдаем, что там больно убивают и так далее. Я когда выхожу в Фейсбук, когда смотрю вот эти похороны и пишу вот эти сочувственные лайки, у меня вот тут все сжимается. Так что теперь, умереть следом за ними идти? Вы тем, что страдаете, поможете им? Нет. Поймите, вы себе и Украине поможете, когда вы будете богаты, любимы, счастливы. Тот, кто зациклился сейчас на войне. Кто может, помогает дома, там, сетки шьет, там, занимается волонтерством. Кто может, помогает деньгами находясь в другой стране. Потому что некоторые вот это а вы повыезжали, а кто будет это а Украину, баронитый? Вы, как СДТ, это а в соцсетях, и ни хера не делаете. Потому что если бы вы были чем-то заняты, вы бы сидели, вот тут написали в комментарии, особенно в Фейсбуке, пишут такое, что просто волосы дымом становятся. Они приходят на консультации, идут в программу, идут, идут решать свои вопросы, здоровье, отношения, деньги, болезни, а другие пишут всякую, всякую чушь и оскорбляют порой бывает, но это несчастные люди, люди, которые пишут такие вещи, они светят своей болью, у них налады с собою, поэтому они выхлестывают, понимаете, они, их цепляет то, что я зацепляю их, и они реагируют. Моя задача — расшевелить. Вот некоторые приходят на консультацию, говорят, я не понимаю, почему под одним эфиром позитивные отзывы, а под другим сплошные негативы, а у меня вот все зашло, понимаете, вот так вот. Поэтому, мои дорогие девочки, мои дорогие украиночки, кто сейчас находится в интернете, и у кого сейчас, кто таки спостерегает и думает, а может то построить? А боязнь, а страшно. А, а человеки, дякую за ваши сердечки, а человеки, которые готовы мать отношения с адекватной женщиной, до їх миллионы. Ну, выгоднее всего идти на сайты знакомств. Потому что это считается правилом хорошего тону. У них немає такого, как у нас, где-то э, там знайомились, хотя на улице тоже можно познайомиться, сказать, попросить про что-то, комплимент сделать и так далее, потому что можно поделиться очима, ответить, посмехнуться и уже познайомились, а дальше вы, выстроить отношения и так далее. Но опять же, не торопитесь выходить замуж, не торопитесь, чтобы на лапшу вам не навесили, потому что сейчас очень многие в горе, с учетом своей инфантильности, ну, детской недоразвитости я про инфантильность говорю, это когда «Ой, любилась, ой, Вина-то ей что-то пообещал», а Вин ее просто использовал, потому что это тоже сегодня очень много. Тут надо понимать законы, надо понимать, какие мы имеем тут права и так далее. Но то, что мужчин очень много, которые хотят познакомиться и построить отношения с женщиной, которая умная, красивая, добрая, ухоженная, они очень любят ухоженных, кстати. Они так и говорят, особенно англичанины. Англичане я давно находила, еще до войны находила такое исследование, где-то нашла в интернете. Делали опрос, почему они своих женщин меньше любят, чем восточноевропейских. И они писали, что они грубые, они мужеподобные они ну, слишком самостоятельные выходят замуж для того чтобы отцапать у них жилье и если там развод то у них по закону там женщины очень много остается ну как и во многих странах тоже и поэтому посмотрите вот откройте глаза и кому надо приходите на консультацию дам вам курс как на сайтах знакомства, тут сайт знакомств очень крутой, даю вам бесплатно, вот если кто-то еще знает, не знает, мачком, это один из лучших сайтов, я там в курсе даю много сайтов, где надо учиться, говорить, общаться, прокачивать свою неуверенность, но там нужно как, правильно подать себя, фотографии правильно, это очень важно, я это в курсе даю прям подробно, Дальше вы переписываетесь и даете, я даю, прям в группе даю, вы даете скриншоты, я даю анализ, как правильно коммуницировать с учетом психологии мужчин. Я обязательно введу вас, чтобы вы не попали на какого-то Альфонса или какого-то там, потому что мы, ах, а, любилася, а там любилася, на уши лапшу навешала, мы попали, особенно еще когда дети то Попали очень сильно Поэтому, мои дорогие Кому, кому интересно, пишите В личку лич, а, На личную консультацию Заходите в, в шапке профиля Или здесь будет Пишите личную консультацию И когда приходите по воронке по, Через чат-бот Приходите и говорите, какая цель ну, Я вам там отвечу я вам покажу, расскажу, что у вас есть, насколько вам это реально. Дам вам курс, он будет относительно недорогой по нашим деньгам. Я понимаю, сколько мы можем, я понимаю, сколько стоит сегодня чего. Поэтому сразу говорю, за что-то, хочешь что-то получить, да это за это надо заплатить. Как не получилось так, как у меня одна моя клиентка. Я на прошлом эфире рассказывала, когда я предложила пойти в личный коучинг. Личный, не групповой, там да, недорого его лично, говорю, я вас лично проведу, вот прям за месяц вы там полностью все проработаете и научитесь выбирать, и научитесь говорить, и научитесь общаться и научитесь вот выберите своего там, ну, все вот прям под личную такую вот работу. Тысяча долларов ей предложила. Она говорила, ой, для это богато. В итоге я заплатила больше, чем тысяча, по-моему, тысячи две какому-то с... мошеннику, который лапшу навешивал, она ему отдала деньги. Поэтому тут надо грамотно. Я вот уже прошла эту тему через себя и через девчонок пропустила, поэтому и вам помогу. И запомните, возможности сейчас у вас есть. У кого тема отношений актуальна, не тупите, не ждите, пока на голову ничего не свалится. Вот услышьте меня. Поэтому заходите в шапку профиля, или если это будет запись на YouTube на YouTube и на Facebook, то ссылочка будет под этим видео. И я вам по... открою, что к чему и как вам нужно делать на сайте знакомств. Вам нужно будет зарегистрироваться на несколько сайтов. Регистрироваться надо грамотно фотографии выкладывать, какие я скажу. Потому что тоже имеет значение, потому что нет второго шанса для первого впечатления. Понимаете? Вы, когда человек зашел, он глянул, на что обращают внимание, там, на глаза, на, на грудь, да, на, на улыбку там, и так далее. Какая фотография, что вы транслируете? Это тоже очень важно, потому что женщин на сайтах знакомств намного больше, чем мужчин. Вот. И это тоже важно. Поэтому мужчина должен увидеть, что вы должны выделиться. Он когда увидел вас, тогда же начинается коммуникация когда уже назначаете встречи, тогда уже приходите, и, и делюсь с вами, как грамотно выстроить так, чтобы попался тот человек, с которым вы могли. Кто-то может за месяц найти свою любовь, кто-то может за два, кто-то может за третью, четвертую встречу, выбирая мужчин себе. Это, это, это так, так работает, если вы уже созрели для отношений в, в паре, чтобы быть более счастливой, чтобы у ваших детей был любящий мужчина, и вас, и ваших детей, у кого дети есть. У кого нет детей, ну там совсем другие расклады. Поэтому возможности сейчас у наших у девочек, у украинок, особенно украинок, и не только у украинок, особенно у украинок, сейчас очень большая. Все внимание к Украине. Женщины красивые во всему миру разъехались сами, помоложе, постарше. И на каждый возраст есть свой, свой контингент. Если вопросы есть, пишите. Если нет, значит... В шапке профиля или под этим видео будет ссылочка на бесплатную консультацию. 30 минут дам бесплатно, покажу, что вы можете, и дам вам допуск. Заплатите деньги, зайдете в курс и получите все что вам надо для того, чтобы построить себе здоровые отношения. Это не проблема сейчас, сегодня возможности. Трудности дают возможности. Запомните такую фразу и напишите здесь, прямо под этим видео. Трудности дают рост, трудности дают возможности. Если вы чего-то хотите, вы не просто так попали на этот эфир, значит, вам вот вот там вот услышали и вы сюда попали. Воспользуйтесь такой возможностью и курсом, и тем, что вы находитесь за границей, потому что для того, чтобы зарегистрироваться на таких хороших сайтах из Украины, из России, из постсоветского пространства нельзя. Там нужно через ВПН как-то там крутить, вертеть. Там нужно, чтобы кто-то зарегистрировал вас. Потому что система отслеживает и не, и не берет вот, вот таких вот людей, которые не из этой страны. Или не из Евросоюза, или там не из Англии, понимаете? Так что сейчас у вас великая возможность. Я это знаю через свой опыт. Всех вам благ. Пока-пока. Спасибо большое за, ваш, за ваши сердечки и за вашу поддержку. Пишите, чем было полезно. Сдавайте вопросы, чтобы я могла в следующих эфирах давать вам ответы конкретно на ваши вопросы. Следите за моими эфирами. Я даю те материалы, которые вижу в запросах людей. Пока.